Монстры. Спокойной ночи, дети. Спокойной ночи, мама. В этот день няша никак не могла уснуть. Это я. Мне страшно. А? Страшно? Здорово. А что это такое? Это когда мурашки и надо убегать. Мурашки. А кого надо бояться? Подкарахватных монстров. Крылья Я подвигу готов! Кто со мной? Яса, яса! Держи, рыцарь ночного горшка! Эй, вы куда? Ловить монстров и бояться! Мы стали маленькими и отправились в подкроватный мир! irgendwo Horizonte Спокойной ночи, Дракоша Тоша. Бесстрашных снова. -а -а. Вот так мы узнали, что страхи – это выдумка. И что под кроватью нет никаких монстров. А жалко. Мне так нравятся мурашки.